Надя, уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, ритуал работает один раз? Например, сделала ритуал на замужество, встретила мужчину, не сложилось. Повторив практику, будет ли работать ритуал повторно? Да. Ритуал это ежедневно, <coughs> ритуал необходимо выполнять, пока не, пока не исполнится. Скажите, пожалуйста, когда будет работать тренажер по здоровью? Мы работаем над этим, немножко нужно потерпеть. Пожалуйста, объясните. После последнего марафона все с ног на голову, здоровье ухудшилось, как на пороховой бочке, стопор в обучении не идет, никак не могу продолжить, спасибо ученик школы. Необходимо еще раз посмотреть данный марафон, его второй день. И вот этот второй день, там где есть утренняя медитация, где нужно засыпать, ее попроводить на протяжении одной недели. Не готовы в большинстве своем люди к тому, чтобы я изменял их судьбу. Вам необходимо пустить свою судьбу как бы так, чтобы она просто плыла. Старайтесь как можно больше испытывать состояние радости. Тогда энергия, которая вложена в то, чтобы ваша жизнь изменилась. Помните, я ставил программу, чтобы вы стали богатыми и здоровыми. Чтобы она изменилась в сторону богатства и здоровья. Эта энергия начнет реализовывать те события, которые поставлены в виде программы. То есть произносите себе на протяжении дня следующие слова. Я рада и счастлива от того, что рядом со мной там близкие. Я рада, что у меня есть что покушать. Я рада, что я проснулась. Я рада, что я смотрю. Я рада, что я поел. Я рада, что я лежу. Я рада, я рада. И вы без конца это делаете. Учусь делать сайт со своим блогом, подобрала доменное имя по семинару построения кодов и заклинаний. Можно создать и использовать талисман по доменному имени как логотип своего блога, да. Можно, пожалуйста. Есть, есть семинар, который называется «Символы Саншайн». И там в этих символах саншайн есть символы для привлечения, чтобы человек стал очень богатым человеком. И один из наших учеников взял этот символ и поставил как логотип его направления, какого-то бизнес направления. И что он сделал? Он совершил ошибку. Делать этого ни в коем случае нельзя. Почему? Это символ привлечения в жизнь денег человеку через его энергетический кокон. Но если его установить в виде символа, который будет символом его бизнеса, то этот символ будет забирать энергию денег у того человека, который нарисовал этот символ и отдавать тому человеку, кто будет на него медитировать. И что он сделал? Я могу поставить его символ, допустим, перед собой и начать работать с этим символом, забирая у него энергию денег напрямую. А скажите это же нехорошо конечно же нехорошо если это символ денег то это символ денег а не аббревиатура его бизнеса который должен принести материальное благополучие вот в чем дело вот где как говорил никита сергеевич а михаил сергеевич горбачев где собака порылась до нас михаил сергеевич горбачев говорил очень много интересных слов таких смешных он говорил, это единственная возможность свести концы с концами, вот о чем он говорил.